Рыночная цена – 4,5 млн. рублей, цена покупки – 3,375,000 рублей, дисконт – 25%, экономия – 1,125,000 рублей. Отличный объект для инвестиций в коммерческую недвижимость. Второй объект – магазин 64 квадратных метра, город Краснодар. Рыночная цена – 10,5 млн. рублей. Цена покупки 7 миллионов 875 тысяч рублей. Дисконт 25%. Экономия 2 миллиона 625 тысяч рублей. Отличное вложение в коммерческую недвижимость на берегу Кубани. Наш третий лот на сегодня. Однокомнатная квартира, общая площадь 42 квадратных метра, город Балашиха. Рыночная цена 6,5 миллионов рублей.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 Рыночная цена – 4 миллиона рублей, цена покупки – 2 миллиона 800 тысяч рублей, дисконт – 30%, экономия – 1 миллион 200 тысяч рублей. Хороший вариант для личного использования или сдачи в аренду и получения пассивного дохода. И замыкает наш ТОП – однокомнатная квартира общей площадью 28 квадратных метров Республика Крым. Рыночная цена – 1 миллион 900 тысяч рублей. Цена покупки – 1 миллион 330 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 570 тысяч рублей. Замечательное место для личного проживания и для перепродажи.